Привет, друзья! В программе PayDesign присутствует инструмент, который позволяет добавлять к нашим проектам текстовые надписи. Причем формировать надписи мы можем на любом языке мира. Главное – это найти правильный шрифт и установить его на наш компьютер. Группа «Текст» расположена на панели инструментов, и открыв ее, вы увидите три иконки – это текст для создания надписей. «Мелкий текст» для создания мелких надписей и «Монограмма» для формирования монограмм. Прежде чем мы приступим к формированию надписи, вам необходимо понять и принять один факт. В программе нет встроенных вышивальных шрифтов, содержащих кириллические символы. Практически все шрифты содержат только знаки латиницы. Когда я говорю «вышивальные шрифты», я подразумеваю шрифты, которые были сделаны дизайнером специально для программы. Эти шрифты имеют цифровое обозначение. Как правило, каждая буква для такого шрифта формируется отдельно. Дизайнер отслеживает все настройки, заполнения и эффектов. Об этом мы поговорим, когда будем учиться создавать шрифты для программы в модуле Font Creator. Всего вышивальных шрифтов в программе 130, 120 для инструмента текст и 10 для мелких шрифтов. Если же вы хотите писать на кириллице, арабской вязью или китайскими иероглифами, у вас тоже есть выход. Программа понимает шрифты, установленные на ваш компьютер, и с помощью встроенного конвертера обрабатывает предустановленные шрифты. Минус заключается в том, что надписи, созданные таким способом, не всегда качественные. Программа может допускать ошибки при конвертации, и как результат нужно вносить правки в созданную надпись. Вы также можете создать собственный шрифт с абсолютно любыми символами. Делается это в модуле Font Creator. В списке шрифтов такие шрифты обозначаются отдельной пиктограммой. Итак, введение закончилось. Переходим к формированию надписи. На панели инструментов выберите инструмент «Текст». Перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликните левой клавишей мыши. На рабочем поле появится строка для написания текста и откроется окно с настройками. Убедитесь, что у вас включена русская клавиатура и введите желаемое слово или предложение. Если при написании в окне параметры текста у вас отображается надпись на кириллице, а на рабочем поле вы видите пустые квадраты, значит выбран встроенный вышивальный текст а, как вы помните, он не содержит кириллических символов. Если же при написании текста на рабочем поле отображаются знаки вопроса, значит выбран установленный на ваш компьютер шрифт TrueTypeFont, который содержит только знаки латиницы. Пробегитесь по списку и найдите шрифт, содержащий кириллические символы. Кликните по нему и будет вам счастье. И если вы напечатали текст, Сняли с него выделение, и после вам нужно внести изменения, то кликните по тексту правой клавишей мыши. В выпадающем меню выберите нужный шрифт, тип стрижковой заливки и цвет. Либо зайдите во вкладку Текст на главной панели. Если вы хотите вышить шрифт с контуром, то в настройках выберите тип контурной строчки. А если вы хотите вышить только контур, то отключите внутреннее заполнение. При формировании текста, чтобы перейти на следующую строку, прижмите клавишу Ctrl и нажмите Enter. Чтобы закончить формирование надписи, просто нажмите Enter. Теперь о параметрах текста. Настройки могут применяться как к выделенной надписи, так и к отдельно взятой букве. Если при выделенной букве настройки не активны, значит они недоступны. Интервал устанавливают расстояние между отдельными символами. Вертикальное смещение. По умолчанию буквы лежат на базовой линии. Большее значение смещения вверх, меньшее значение смещения вниз. Угол поворота букв, ну или отдельно взятой буквы между символами. Изменение расстояния между всеми буквами. По сути, это плотность текстовой надписи. Расстояние между строками. По умолчанию используются параметры шрифта, но вы можете всегда увеличить или уменьшить это расстояние. Выравнивание по левому, по центру и по правому краю. Ну и направление букв. Для деформации текста и его расположения по заданной кривой активируйте функцию преобразования. Подробный урок по расположению надпись по кругу я уже делала. А если у вас возникнут проблемы с другими конвертами, то пишите комментарии. Чтобы не перегружать этот урок, с именами из списка разберемся в отдельно. Выбрав надпись и зайдя во вкладку «Текст», вы можете форматировать текст, указав стиль шрифта и его начертание. Среди большого количества встроенных шрифтов пользователю несложно потеряться. И для удобства выбора нужного шрифта можно включить фильтрацию. И последнее на сегодня. Если какая-то буква была конвертирована программой с ошибками, то кликните по надписи правой клавишей мыши и в открывшемся меню выберите «Преобразовать в блоке». Затем снова кликните правой клавишей мыши и выберите «Отменить группу». Теперь можно выделить отдельный символ и даже элемент этого символа. И в режиме «Выделить точку» внести нужные изменения. Следует помнить, что редактировать надпись в таком режиме следует в самом конце работы. Изменения необратимы и после преобразования надпись перестанет быть как таковой надписью. Это будут обычные объекты вышивки. Всем хорошего дня и пишите по-русски!